Всем привет! Вы на канале Самовар. Сегодня в своем видео я вам расскажу, как почистить папку темп или временные файлы Windows 11. Что нам необходимо сделать? Это нажать правой кнопкой мыши на пуск. Выбрать, выполнить и ввести команду у меня уже введена процент. Темп, процент». и мы попадаем временную папку которую можно очистить но она у меня тут занимает в принципе мало места так как это виртуальная машина но в других случаях бывает и там по 5 гигабайт и выше нажимаем ctrl a и удаляем все файлы что не удаляется пропускаем все у нас папка временная папка очищена Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.